Ху. Хочу схавать мышку, хочу схавать птичку, хочу схавать English! Эссек. Экспресс. Супер современный, эффективный курс. Хочу все знать. Дорогие друзья. В английском языке, помимо основных глаголов, которые мы знаем, правильных и неправильных, есть модальные глаголы. В данном случае must, должен. Это эквивалент глагола have to. To have to. Если в инфинитиве. To have to. Что следует сказать? Must – это очень сильный модальный глагол он может стоять в начале предложения и иметь такую силу, что он спрашивает. То есть с него начинается вопросительное предложение. Должен я ходить? Должен я покупать что-то? Должен я носить? Должна ли она читать? Ну и так далее. Если в начале предложения, и слово предложение начинается с этого глагола «маст», Значит, это будет вопросительное предложение. Этот глагол модальный, он утверждает, он может участвовать в утвердительном предложении, но только в настоящем, времени. в настоящем времени. В будущем времени must не используется. Нельзя сказать, я буду должен, например, вот так, если в будущем времени. I will must. I, дальше идет элемент will и если поставить must это абсолютно неправильно must никогда не ставится после элемента will поэтому англичане очень придумали хорошо и заменили его на вот этот эквивалент have to и например как нужно сказать я буду должен делать что-то в будущем вы скажите, I will, have to. Писать, читать, там и прыгать, ездить. I will, have to. А must можно использовать только в настоящем времени. Причем и утверждать можно must, можно спрашивать, можно и отрицать. Must not, все, отрицание. Must в начале предложения стоит, значит, это вопросительное предложение. И может утверждать. Я должен защищать Родину. Значит, это вот утвердительное предложение. I must защищать Родину. Я должен проведать Отца. Обязан проведать. Нужно проведать. Надо проведать. I must проведать Отца. Вот и все. Я не, не должен гулять вечером один там. Значит, I must not. Еще необходимо помнить одну вещь. После must никогда не ставится предлог to. Никогда. Так же, как после will. Так же, как после will. Давайте поработаем с этими предложениями вкратце. Я должен пойти в магазин сегодня. В настоящее время. В настоящее время. Must можно использовать. I must go to shop today. Я должен пойти в магазин сегодня. I must go to shop Today. После must to не ставится. I must go to the shop today. The shop. Она должна сварить обед. She. В настоящее время. She must. все. She must. To нельзя. Cook. Дыне. She must cook dynne. Вот и все. Ты должен пойти в школу. В настоящее время, в настоящее все, можно, must. You must, to нельзя. Go to school. За артикль определенный. To the school. Ставить нельзя. Go to school. Куда? Потому что в школу, на работу, в институт. «домой», «зе» не ставится. Это по направлению. Куда? Также же также не, артикль не ставится, когда отвечает, ну, происходит ответ на вопрос «где в школе?» Нельзя сказать «at the school». Просто «at school». Дома. «At home». На работе. «At work». Ясно, да? Или «в школу иду» не надо артикль «зе» ставить или домой, или на работу. И где нахожусь? Там, куда? школу? Не ставим. На работу? Не ставим за Домой? Не ставим. В институт? Не ставим. В тюрьму? Не ставим. Нам надо, нужно позвонить брату. Никаких нам. Никаких нам. В настоящее время «вы must Call, brother. We must. We must. В настоящее время нам нужно. We must. Мы должны. Call или phone. To, brother. To, brother. Позвонить кому? To, brother. Поэтому и предлог to ставится. We must. Никаких нам. Я думаю, вы помните. We must. Phone. To. Brother, моему брату. To my brother. Если не знаете, какой писать артикль, скажите мой, твой брат и так далее. Она должна сделать уроки. She must make studies. She must make studies. Или lesson. Сделать свои уроки. Her lesson. Her studies. Не имеет значения. Мне придется идти в магазин завтра. Предложение какое? Будущее время. Мне завтра придется идти. Правильно? Будущее. Будущее. Значит, никаких мне. Мне это я. I. Будущее время. Элемент will всегда. I will. Дальше must нельзя при, э, применить в будущее время, времени после will элемента. Ни, ни в коем случае. Значит, надо заменить его на эквивалент, на вот этот. Have to. Без, без этого. Потому что это в инфинитиве в настоящее время. Значит, I will have to go to the shop Tomorrow. I will. Дальше. Have to. Go to the shop, магазин. Tomorrow. Вот и все. Следующее предложение. После обеда. Afternoon. Мне... мне э, I. Придется позвонить брату. Это будущее время. I will, опять. Мас нельзя, будущее время. I will have to call my brother. Повторили еще раз этот пример. Мне придется ехать в библиотеку трамваем завтра. Тоже будущее время. Мне, кому мне? Никаких мне I. В будущее время придется. Will. Дальше. Заменяем вместо must. Я должен ехать в библиотеку. Заменяем на have to. I will. Потому что в будущее время. Have to. Или take. Или go. Можно. To the library. By tram. Кем? By tram. Трамвай. Tomorrow. Еще раз повторим. Мне, I, придется в будущее время. Значит, will и вот этот. Потому что я должен ехать в будущем времени, получается. Я должен ехать в библиотеку завтра. Значит, will и дальше have to. I will have to. The library by tram tomorrow. Мне пришлось, нужно было, надо было пойти в магазин вчера. Прошедшее время, прошедшее. Как утверждение, мне пришлось, Не нужно было, надо было пойти в магазин вчера. Как мы скажем? Конечно, мы будем использовать вот этот же глагол. Потому что в прошедшем времени must вот это не, нельзя использовать. Он только в настоящем времени must. А в прошедшем заменитель have to. Но только have, вот эту надо поставить в прошедшей форме. А как в прошедшей форме? Have to не имеет значения. Он, она, оно, они, мы, вы. Это только имеет значение, когда он, она, оно в настоящем времени. Там has. А здесь все равны. И она, и оно. Потому что в прошедшее время. Итак, мне пришлось... Мне нужно было, надо было. I. Никаких мне. Uh, have. Значит, прошедший уровень had. I had to go to the shop yesterday. yesterday. I had to go to the shop yesterday и вот внизу три вопросительных предложения что вы делаете сегодня что вы будете делать завтра и что вы делали и э, что вам пришлось делать вчера Итак, что вы должны сделать сегодня можно must использовать конечно вот и используйте только must в начале предложения ставится после э, что что вот. Дальше, must, you, to do, today. После must, to не ставится. А после you в этом же предложении можно ставить. Хотя здесь он навторим, а мы же должны слово, когда вопросительное предложение должны ставить в начале, это сильный глагол модальный, он в начале ставится, если в вопросительное предложение. Если в утвердительном нам может стоять в середине, неважно. А когда вопрос, то всегда вопрос, вот и что вперед лезет, и must должно лезть за ним. Итак, что вы, вы должны сделать сегодня? Вот must you to do делать? To do или to make можно и так? Today, сделать что-то, это тоже можно make. Что вам... Э, да, кстати, тут можно и по-другому еще сказать. Заменил must на have to. What do you have? What do you have to do today? И так можно сказать без must. Используя, используя частицу do. What do you have to? Have to уже должно быть. Видите, тут же везде have to. What do you have to? do или may today, сегодня. Что вам придется сделать завтра? Будущее время. Элемент will уже не используется. Он тоже ставится на первом месте, даже как must, после что. вот will дальше you have to make tomorrow или to do tomorrow. И так можно. вот will You have to do tomorrow. Что вам пришлось сделать вчера? Конечно, надо использовать частицу did. Must нельзя. Ну и использовать have to. Если используем частицу did, то никогда э, как глагол э, не меняется на had. Если в утверждении частица не используется, там мы глагол have, проще, чем меняем на had. А если в вопросительном предложении основной глагол, вот этот, have to, он не будет меняться, потому что здесь будет участвовать частица did. Итак, что вам пришлось сделать вчера? What did you have to do yesterday? Вот did you have to do yesterday? Понятно. Дорогие друзья, наш урок завершен. Вы были на канале The English. И с вами был Пит Горбатюк. Подписывайтесь на мой канал. Кликайте, делайте комментарии, отзывы, пишите смс, делайте видео отзывы. Я желаю вам всего наилучшего. So long. Пока.